Не успели мы поделиться новости, что Renault готова продать акции АвтоВАЗа за один условный рубль как последовали свежие подробности этого громкого бракоразводного процесса. Как сообщает DROM, 68% акций АвтоВАЗа, точнее совместного предприятия Lada AutoHolding, передадут НАМИ, но государственный научный центр будет не владеть, а только управлять этим активом. Как сделку оформить юридически пока неизвестно. Сами переговоры сейчас идут полным ходом а главный незакрытый вопрос — возможность поставки компонентов из Румынии и Франции. Это необходимо для возобновления производства двух ВАЗовских моделей на платформе Global Access — Largus и X-Ray. В случае полного ухода французов попрощаться придется и с перспективными моделями на платформе свежего Логана, преемницей Гранты и новой Нивы третьего поколения. В них изначально заложено слишком много импорта, который практически невозможно заместить российским или китайским. Впрочем, как подтвердили автоплюсы собственные источники, работы над новинками продолжаются. Почему их не останавливают, непонятно, пожалуй, никому — ни управленцам, ни инженерам. Однако очевидно, что если бы группа Renault уходила окончательно и бесповоротно, то разом закрыла бы доступ к своим платформам и агрегатам. Также кипит работа над упрощенными версиями существующих моделей — Гранты, Нивы и Весты. Теперь мы знаем, что это будут доступные машины без сложной электроники и с моторами Евро-3, которые узаконят временной версии технического регламента. Кстати, как сообщает паблик Автоград Ньюс из соцсети ВК, в Тольятти серьезно настроены насытить голодающий российский рынок именно такими ободранными, выражаясь заводским сленгом, автомобилями. В месяц автогигант якобы планирует продавать сразу по 30 тысяч упрощенных лад. Это примерно соответствует до кризисной загрузке автоваза. Главное, чтобы цены были действительно доступными. Еще один слух — будто площадку «Лада-Ижевск», где делают «Весты», в ближайшее время остановят до осени, а сборку модели перенесут на основной конвейер в Тольятти. Никакого подтверждения этой информации нет, но предварительный сценарий описан так — избыточный персонал тольяттинских цехов начнут распределять по другим производствам, а сотрудников ижевской площадки отправят в простой. Такая рокировка позволит избежать финансовых потерь, поскольку избавит автоваз от необходимости доставлять узлы и агрегаты за 600 километров из Тольятти в Ижевск.